Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонтьева Татьяна. В своей следующей лекции я расскажу вам о дополнительных требованиях, которые предъявляются к участникам закупки в рамках постановления 2571, а также о наиболее распространенных нарушениях, которые допускают заказчики в рамках применения данного постановления. Смотрите на видео консультант.